Штыковая атака. Положение для штыкового токи атаки находится вот в таком. То есть ствол, вернее, ствол, а приклад, кончик прикладов, он закрывает мне пах. Но я не так стою, что при ударе ногой по прикладу не выбилось. Нет. А немножко в стороне. Если у меня здесь нож. При ударе я режу, ногу режу. При атаке. Фехтовальная техника. Опять-таки режу. Атака на верхнем уровне, атака на нижнем уровне. Отход опять на нижнем уровне, верхний уровень. Атака, атака, атака, атака, атака. Поэтому отсюда уже идет воздействие. Если я начинаю атаковать, тыкаю, то вы отбираете по прямой. Не страшно, я так отбегу, камень возьму, там еще что-то, и потом во время рукопашного у меня что-то под рукой есть, либо это лопатка, либо это бесполезное ружье без патронов, либо что-то остальное, это одно из направлений, либо может, ну это уже другие вопросы, здесь идет дальше что, основное, в том, что вы постоянно взаимодействуете, это та самая палка, все, и поэтому, После атаки сюда, мужа немножко назад, чуть выдернул, атаковал, атаковал, атаковал, резанул. <с> Это основные. Начинается, конечно, все так. Вот. Раз, два, три, четыре, защита, пять, шесть, семь. 8 9 10 11 12 13 14 и так далее это начальная карта теперь посмотрите у вас это уже готовая плоскость три точки вы всегда на этой плоскости найдете так вот вот раз два допустим основная и третья вы постоянно в Вращайтесь либо вокруг этой точки, либо опять одну треть, до цевья одна треть, цевьё вместе с механизмом вторая треть, и сам приклад то же самое. Вы воздействуете всегда на одну треть, на одну треть, либо так, либо так, и подстраивайтесь именно под плоскость всегда. начнем. Вот у вас идет, а, ну э, тыка еще, да. Вот я ушел. Это без, без ножа. Что происходит? Даже если его вы просто выстреливают, смотрите, у меня рука, она уже в плоскости. Вот сюда, вот он, уже в плоскости. Либо я вот ушел сюда. Но я не отпихиваю ее, потому что после, если я отпихну, длиность просто берет и начинает меня убивать просто. Либо, то есть чем дальше я отпихнул, тем я создал точку у противника, которая вокруг этой точки начнет работать. Все. Не забывайте, что есть еще мушка. Да, и... которая режет постоянно и у некоторых есть даже как бы это рано от этого ну, чуть -чуть, рвану, ребят. поэтому чуть -чуть. управление то же самое как и есть тоже резать эликад, резать. резать тоже им вправо или влево любая выступающая поверхность ружья, это и есть режущая кромка любая теперь удар боковой который идет вы именно вписываетесь, получается. Вот он, ушли от него, вот он. И вот теперь, если сейчас просто встать вот так вот застыть, застыть то получается, Зенойсь просто-напросто бьет меня стволом. Просто стволом. Раз, либо раз. Но это же ствол, железный. Если бы это был пустой шарик, мне было бы не больно. А это жесткая рамка. Это фактически ножик. Ведь если взять с очень большого расстояния, вы увидите просто тонкую линию. так это будет толстая линия, да, поэтому тонкая это она всегда разрежена более толстое. Поэтому, когда вы ушли после бокового удара либо вот, сразу же уходите, видите, движение, я использую вот эту ширину в качестве усиления воздействия. Ты хитро пошел, а? Он пошел нормально, но он, Нет, как, всегда, через он как всегда Он как не доработал. Да Еще раз вот так же. И застыли. Раз. Ушел. Двигайся, двигайся. Пошел. Вот раз. И вот теперь двигайся, двигайся. И вот сюда надо было двигаться. Вот. И вот теперь развернулся. Не дошел, не вытянул тебя. Не вытянул его, да? И не вытянул, и ты пошел вот туда. Ты не пошел вдоль меня. Вот так То есть вот. Раз. Два. Ты пошел вот сюда, вот сюда вот пошел. Угу. И все. А нужно было идти вдоль, вдоль тебя. Сам бы 45 градусов, это а от тебя и вдоль. Тебя. Сколько? Сколько? Сколько? Нет, нет, вдоль. Нет. Вон тебе 45, а вот вдоль тебя тут рука слабеешь. Твой. Да. Я пошел вдоль него именно по плоскости. Именно по плоскости. Ты отсюда и пошел вот в плоскости. Вот вы вот этой плоскости. Все. А, а я... ты, а ты идешь я... поперек. И... Вот так пошел раз. вот его, пошло, да? вот его правом. А, иди. Право, а вот, вот, вот, вот вот, он. Вот тот самый секрет, да?